Как бы так всем привет ребята сегодня я вам решила показать свою игрушку это называется игра quick драл быстро рисует игра называется в общем кстати там мой пара ну мы начнем Здесь можно и выбрать язык. Ну, мы начнем. Начать. Рама для картины. Нарисуйте предмет рамы для картины. Наверное, такая. Может, это скамья. скамья да. Или квадрат. Это же рама для картины. Наверное, такая. Да. Нарисуйте предмет дивана. Может, это каноэ, или спальный мешок, или ботинок, может, это собака, или это хот дог диван. это О, же это диван. Погодило. Стёжки? Что за стёжки? Что такое стёжки? Стежки или стежки? Я не знаю. Стежки или стежки? Как их рисовать? Ребята, напишите комментарий, что такое стежки. Навезуйте привезки. Как их рисовать? Вообще я не знаю. Ниточку, что ли? Может, это линия. Это же стежки. Ей надо просто ниточку нарисовать. Ниточку. Клюшка для гольфа. Наверное, вы все увидите, что Это же клюшка для гольфа. Это просто нарисовал не клюшку для гольфа, а просто вот такой локоть. Вот такого. Жира. Лев. Лев. А, наверное, вот так. Может это круг? Или улыбающееся лицо? Или лицо. лицо? Может это медведь? медведь. Или обезьяна? Увы, так, так у меня нет никаких идей. Ладно, бейсбол. Бейсбол, бейсбол не меньше, Может или? это круг? Это же бейсбол Да бейсбол, бейсбол, бейсбол. Ладно Бейсбол Ну не... я что ли так Я постался такой нарисовать Но усики-то забыл нарисовать Правда для картины Ну понятно Можно еще такого человека нарисовать Буду еще диван. Мне как будто диван. О, вот такой почти как мой диван. Хороший диван. Ладно. Давай еще раз. Виноград. Виноград нет. Может. Это линия, или клюшка для гольфа, это же виноград. Я кто услышал? Амар. Амар, амар, Может, это завиток, или пруд. Мне получается, ты Может, это пояс, или йога, или мышь, или крах. Какая мышь, это амар? Или парусное судно. Может, это пассатижи. А Увы, у меня пингвин, нет никаких идей. Пингвин. Пингвин, пингвин. Пингвин. А можно это... Кстати, не можно читать это. На своей сути предмет пингвин. Ну, просто так можно проговаривать пингвин. Сам заметил. Пингвин. Может, это пруд. Может, это картофель или снеговик. Это же пингвин.